лечение рецессии хирургического в зависимости от того, какой из этих показателей будет превалировать или доминировать в данной клинической ситуации. Ширина керотинизированной десны 3 мм и более. Ширина кератонизированной десны латеральнее рецессии. Есть или нет, да, ее наличие или отсутствие фиксируем. Образие твердой тканей присутствует, отсутствует, и толщина кератинизированной десны. Мы здесь рассматриваем, в общем-то, все, что до тонкого биотипа и больше тонкого, потому что самое, в общем-то, такие для нас терминальные значения. Все там, где менее 1 мм, имеет особенности. Это везде используются двуслойные методы лечения, например. да? Это алгоритм. просто алгоритм выбора для вас, Помощь доктора. Иногда даже вот кто-то, кто начинает пользоваться только какими-то техниками мукогенгивальными, просто может иметь эту таблицу у себя на рабочем столе, где-нибудь в ящике, чтобы если у вас возникает вопрос, вы не знаете, какой метод в данном случае применить, иногда стоит вот на нее посмотреть, свежий взгляд и подумать, может быть, наведет это вас на какое-то более правильное решение. Ну, а теперь мы все-таки приближаемся к корональному смещению, устранению одиночных рецессий, методом коронального смещения. Старое его название, предложенное Лангер и Лангер, а коронально-опекальное смещение. Слово опекальное как-то утратилось, и осталось только корональное. Мы его теперь так и все называем. Предложено оно было в 1972 году двумя парадонтологами, Лангер и Лангер. И по сей день оно, в общем-то, базово никак и не изменилось. Есть какие-то там небольшие модификации его, но, по сути, оно является базовым для вмешательства не только на зубах, но и на имплантатах. Показания к корональному смещению при устранении одиночных рецессий в области зубов. Это первый класс по Миллеру, однослойная методика рецессии в области одного или двух зубов второй класс помиллера двуслойная методика с учетом ширины кератинизированной десны, на что влияет ширина керотинированной десны, если ее нет совсем, тогда у нас выбор метод. но ну, это мы к таблице еще раз просто обратимся, будет точно с применением свободного десневого трансплантата. Если какой-то незначительный все равно объем керотинированной десны сохраняется где-то там в латеральных поверхностях, можно говорить о выборе какого-то другого пластического материала. Третий класс по Миллеру – это двуслойная всегда методика и только с применением свободного десневого трансплантата, поскольку там уже происходит и утрата сосочкой, нарушается питание, и там выживаемость пластического материала, кроме как аутологичного, снижается. Очень рискованно что-то другое использовать. Еще раз. Теперь она предстала немножко в другом свете. Почему? она из такой бесцветной стала цветной и некоторые цвета ярче или темнее мы сделали это для того чтобы было понятно что по сути мы говорим о трех системных методах все модификации их потом да как вот оттенок они просто будут отличаться друг от друга но три. Принципиальных методов, которые будут просто отличать эту работу. Оранжевый, желтый, голубой и зеленый. Зеленый и голубой это корональное смещение, желтый это латеральное, а оранжевый это двухэтапный метод. Противопоказания для коронального смещения. Это четвертый класс по миллеру, но это вполне объяснимо, потому что невозможно создать зоны прикрепления хирургического сосочка с анатомическим. Противопоказания для коронального смещения – это четвертый класс по миллеру. Также наличие тяжей уздечек, но, но достаточно условное на сегодняшний момент, когда мы уже начали оперировать слизистые тяжи, закрытым доступом, во время сразу самого вмешательства кронального смещения. Уже такие возможности понимания появились. Не создаем несколько операционных зон и несколько операций не проводим. И щелевидные дефекты выше слизистой десневого соединения являются тоже противопоказанием. Да, Глубокие-глубокие рецессии, как они так и называются, они описаны все в литературе, как а, щелевидные дефекты. Для них будет выбор метода совершенно другой. У нас ширина прикрепленной или геротинизированной Дисней в данной клинической ситуации 4 мм. Такие благоприятные очень условия, несмотря на то, что рецессия достаточно глубокая. С чего начинается работа в области рецессии, когда вы приступаете к какому-то конкретному уже вмешательству, именно при корональном смещении, вы измеряете еще раз градуированным зондом, Глубину рецессии. Вот таким вот образом. Откладываете ее от вершины межзубного сосочка. Опекально. С двух сторон. Таким образом. Обратите внимание, у вас эти все значения описаны наверху в раздаточном материале. Вы формируете высоту хирургического сосочка, где он будет всегда равен глубине рецессии. Это самое главное измерение, которое вы проводите перед началом вмешательства, после выполнения анестезии. От точки высоты хирургического сосочка, которую вы измерили и глубине рецессии, вы начинаете выполнять разрез наискосок, на две трети ширины сосочка и уходя вертикально вверх трапецией. Все парадонтологические лоскуты всегда стремятся к трапеции, для того, чтобы расширить зону кровоснабжения, от собственно слизистой от, от находящихся в переходной складки сосудов. И начинаете дальше выполнять обоюдоострым или С15 скальпелем. Разрез по свободной десне в области самой рецессии. Теперь очень важный момент. Вся зона опекальные рецессии, препарируемая вами на слизистно-кастичном лоскуте, вот здесь вот. Все, где ширина прикрепленная десна, лоскут будет полнослойный. Во всех остальных участках вы стремитесь к тому, чтобы эта зона была расщепленным лоскутом. Не всегда это удается при очень тонком биотипе. Вот здесь приходится в области хирургических, анатомических сосочков формировать, тоже полнослойный лоскут. Но при более-менее нормальном биотипе более толстом, вот здесь у вас есть всегда возможность сделать расщепленный лоскут. Доходя до мукогенгивальной границы, лоскут становится полностью расщепленным. Таким образом вы э, мобилизуете средственную костичную лоску для коронального перемещения. Можно спросить, да. а вот трапециевидные эти разрезы сколько длина, их, которые уходят за внутренним диваном, На самом деле вы клинически должны посмотреть, вы же, ну, например, не до губы будете делать, да. то есть это зависит от преддверия полости рта. На самом деле, как только сделаете вы расщепление, вам будет, и вы поймете, что вам достаточно этих вертикаль. Но они выше на 3,5 мм точно будут. Потому что у вас глубина рецессии 3,5 мм. Если у вас глубина рецессии будет 5, я вам советую всегда, значит, отступить здесь 5 мм. Вот это вот, э, она не точная глубина, но по практике, по опыту, то, насколько вы перемещаете должно быть выше разрезам гнгевальной границы. Вы Просто не очень не логично. Конечно, то, что вы же как вот выкройка, да, вы ее переместили. Если у вас здесь плюс, там у вас минус. Соответственно, на этот минус вы должны разрезать. Но если у вас очень мелкое преддверие, то, наверное, там уже вы можете повредить какие-то слюные железы, да, более аккуратно. Посмотрите. Насколько вам хватает мобильности слизинокоссочной лоскута, настолько достаточно будет сделать вертикального трапецидного разреза. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импорта замещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор.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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепно, подача информация, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Мария Александровне. Алексей Николаевич, спасибо. Вот Мастер-класс прошел замечательно. Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила. И как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организации. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо на высшем уровне.